Видите, вредные привычки, это очень плохо. Не надо курить, а тем более, как я докуриваю на до фильтра, почти всю сигарету. Так вот, друзья, я в этом видео ни в коем случае не призываю вас к дурным и вредным привычкам. Наоборот, я против курения, против всяких гадостей.